Что такое Таро? Вообще считается, что Таро — это э, система, на самом деле система неких символов. Да? Это колода, которая состоит из 78 карт. Считается, что она возникла в XIV веке, скажем так, возникла как некий инструмент предсказания, гадания, понимания, что есть что будет, что ждет и так далее. Это очень простое объяснение, потому что на самом деле Таро в себя включает очень много символов, символику, очень много скажем так символов связанные с алхимией с оккультизмом очень много связи с астрологией потому что карты таро связаны с планетами на да, влиянием планет на человека на самом деле столько всего заключается эти карты что действительно немудрено, что сложилось такое впечатление что это некое тайное знание это загадочное знание да? вот но если если это все упростить то дару это прогностическая система которая позволяет нам с вами узнать свой внутренний мир и принять правильные решения это 78 карт вот таких вот красивых разных да, с разным дизайном с разным смыслом каждая карта несет в себе а, свой смысл да, свою энергию я считаю что каждая карта она несет свою историю. И на самом деле любой человек может научиться эту историю читать, если только вы обратите на нее внимание. Изображения, они кажутся изначально, что имеют очень сложное истолкование, да, если усложнять. Я сторонник того, что усложнять не нужно. Нужно попытаться открыться той информации, которая вам идет через карту, и э, на самом деле понять, что все уже происходило в вашей жизни, я как нумеролог и специалист по регрессивной э, терапии верю в реинкарнацию, знаю, что мы с вами живем не один раз, и у каждого из нас уже все было, много всего мы проходили, много всего мы знаем, и любая карта, да, это может быть нашей историей, поэтому при определенной настройке, это моя авторская методика, я ее обучаю можно на самом деле научиться читать карты очень легко и очень просто. Да? Но теперь, в чем отличие, например, таро-нумерологии и прогностики таро? Все очень просто. И там, и там, и в таро-нумерологии, курс, который я запускала весной и летом, и в прогностике таро используются карты таро. Используются арканы таро. Но в чем отличие? В теронумерологии нам обязательно дата рождения человека, его имя для того, чтобы мы могли составить его карту личности. Есть базовая карта, есть продвинутая карта, которая включает в себя очень много информации, да, там, что из себя представляет человек, его таланты, его карма. И это как бы то, что дано. Да? То, что дано, классно, если ты это изучил, Пользуйся этим. А второе, прогностика... Кстати, ну, карта личности, она делается один раз в жизни. Ее не надо делать постоянно. Вы рассчитали все свои данные, вы ее сделали отлично. У вас есть ваша карта, есть ваш ключ. А прогностика таро ⁇ это, э, скажем так, инструмент на каждый день. Да, у вас есть ваша общая базовая карта личности. У кого-то нет, у кого-то есть, это не имеет значения. С помощью прогностики таро э, вы можете получать ответы, что именно для вас. Правильно, какое решение принять, что вам нужно делать, потому что Таро связано с нашим подсознанием. Я объясню, почему мы можем этому доверять. Да? Через разного рода символы, вот, которые вы видите на картах, Через разного рода символы мы можем э, получать информацию через вот эти вот символы и картинки, получая для себя ответы, что важно что нас на самом деле волнует, какое решение следует предпринять. И для этого нам не нужно знать дату рождения, фамилию или имя отчества, потому что это энергетическое подключение. То есть таро-прогностика это своего рода парапсихология, трансперсональная психология, которая включает в себя знания и астрологии, и нумерологии, и алхимии. Вот такое вот для вас отличие, потому что многие путают таро-нумерологию и таро-прогностику, да, то есть предсказательную нумерологию. Хотя и там, и там у нас участвуют с вами карты таро. Сейчас, может быть, для кого-то раскрою целый новый мир. Считается, что есть разные направления второго. Выделяются в основном четыре четыре направления Таро. И, возможно, знаете, я вот для себя делала выводы, откуда берется вся эта неразбериха с Таро, почему столько непонимания, столько тайн и загадов, потому что, не разобравшись, люди делают поверхностные суждения, какие-то умозаключения и начинают еще об этом писать. На самом деле Таро, оно действительно, как и нумерология, провожу вам сразу аналогию, как нумеролог, чтобы было понятно. Например, нумерология есть кармическая есть нумерология пифагорейская есть нумерология западная классическая есть ведическая нумерология есть самая продвинутая энергоинформационная нумерология предсказательная кстати тоже есть нумерология да точно так же и таро таро имеет несколько основных направлений первое это эзотерическое направление оно мне очень близко оно мне очень нравится потому что это та школа Таро, которая рассматривает Таро как способ познания мира. Вообще ничего не имеет общего ни с гаданиями, да, там, ни с предсказаниями. Это способ познания мира, это попытка ответить на вопрос, что есть человек, в чем состоит вообще смысл жизни, в чем состоит высший закон, что этот человек делает, каков его путь. Да? Это такая оккультная традиция Таро, как раз она включает в себя работы разные, алхимиков, кабалы, и считается самым, наверное, начальным направлением второго следующее э, направление это магическое магическое это когда э, вы могли слышать или читать что с помощью таро можно воздействовать на свою судьбу э, менять поле человека очищать его карму да, э, развивать интуицию развивать свои э, способности э, снимать негатив делать разного рода чистки это посвящение в игре это помощь карт а, в плане наполнения какими-то качествами да? ну вот не знаю вам хочется э, быть сильным получить уверенность в себе вот а, магическое таро дает техники как сонастроиться например с этим арканом вот например король мечей получить силу уверенность в своих силах взять их для определенного момента это магическое таро это не всем подходит и не всем это нужно они все готовы да, к такого рода практикам есть следующее направление, это предсказательное, это мантическая школа, ну, то есть это использование таро для получения информации, которая вам нужна. О выборе ситуации, о будущем, когда таро рассматривается как определенные символы, и с помощью этих символов вы можете предсказывать события, которые произойдут. И есть психологическое таро, которое мне как психологу тоже очень близко. И я даже когда писала курс о раскладах азбука Таро, я все равно это буду включать, потому что я считаю, что это важно. Что такое психологическое Таро? Это метод, когда мы исследуем личность через определенные архетипы. Это такой проективный метод. Карта является своего рода проекцией внутреннего мира человека и через работу со социальной информациями э, можно интерпретировать, что же на самом деле волнует человека, что у него внутри, какие сомнения, какие страхи, э, как правильно поступать. Э, мне это очень нравится. Знали ли вы, что... Второй имеет такие направления, что это абсолютно разные, и что это настолько глубоко, разносторонне и интересно. И честно мне напишите, после вот этой вот э, трактовки, объяснения, остались ли до сих пор какие-то мысли, что это что-то непонятное, мистическое, страшное и так далее? Поделитесь, потому что это важно. Вы понимаете, что это на самом деле глубокий очень инструмент самопознание, самопознание, каким образом вы будете работать с 2, вы можете сами выбирать. Сразу хочу сказать, что в моем курсе я совмещаю все четыре направления. Но мне не интересно работать только в одном, и мой опыт работы с людьми, опыт работы проведения консультации. И самое главное, опыт преподавания позволяет все-таки создавать свое видение, свой курс. И в моем курсе я совмещаю все четыре направления. Потому что я считаю, что познание себя и своей роли в этом мире очень важно. Умение использовать энергию Таро в помощь себе — это важно. Умение работать с арканами, чтобы принимать правильное решение, делать правильный выбор — тоже важно. И понимать себя, свои внутренние блоки и барьеры — это тоже важно. Потому что, да, вот это мой взгляд, это мой подход. И в своем курсе я буду давать, совмещать все четыре направления. Так что, чтобы вы это знали и понимали сразу.